Всем привет! Продолжаем играть Колобот. Итак, мы уже прошли три раздела, осталось четыре. А, вот и и и, и что и нужно и делать? А, так, и сегодня, но ну, они вроде небольшие тут упражнения, но я так понимаю здесь не так все просто. Итак, сегодня попробуем три, ну или два сделать задания. Так, первое это раздел моторы. И миноискатель. Запрограммируйте постепенно снижение скорости, чтобы избежать мины прямо перед целью. Второе задание. С помощью радара найдите множество синих крестов. Кресты. Да, это кресты, это тюрьма какая-то. Так. И чё и что сделать? Так, этим я могу управлять? Не могу. Так, достигните финишной площадки, 25 метров, как можно быстрее, используя инструкцию мотор. В конце движения вы должны будете постепенно снизить свою скорость, или бот подорвется на минах. Ну, это я знаю, я уже наступал на нее. Так, давайте. Общий принцип. Чтобы переместиться точно на 25 метров и остановиться, вы должны двигаться первые 23 метра на полной скорости, а после этого снизить скорость на последнем отрезке длиной 2 метра. Меньше, чем раньше. Хорошо, переменная position. Так, давайте задание переменных point start и float lane. Ага. Давайте запасим программу. Создадим две перемены. Point. Start. SS. Экономим буковки. Point. И. E, float. L. Так. Так. Дальше. Дальше нам надо. Угу, ну, сохранить стартовую позицию. Ну, ясен пень. Равно позицион. Ясен пень чё там дальше? <смех> так и поехать. <смех> так while true, окей, okay, короче, пишем в хиле true. В этом хиле true мы проверяем дистанцию. Distance. И туда передаем точку 1. Точка 1 это у нас S. А точка 2 это position. position. Вот. Вот S это наша стартовая позиция. А это текущая. И будет измерено расстояние между ними. Итак, если, если L больше равно, наверное, чем 25 минус 2... Они что, так вот написали тут. Зачем, если можно сразу больше равно 23? Ладно, если больше, то что нам надо сделать? Мотор... А, нам же надо сейчас сначала стартануть на максимальной скорости. Вот. Мотор 1.1. А тут надо уменьшить ее. Мотор. Ну, давайте уменьшим до 0,5. 0,5. Вот так. Вот. Так, так. Так, чтобы постепенно снизить скорость. Должна быть пропорциональная. Ага. Ага, надо 25 минус len и делим на 2. Вот так вот. То есть, если 2 метра осталось, то 1. Получается 25 минус 20, минус 2 будет 20 21, 1. 1. А, ну да, тут же 23 будет, я понял. 25 минус 23 будет 2. Когда мы делим на 2, мы получим единичку, это максимум. Когда же у нас будет уже расстояние 24, то у нас 1, я понял. Угу. Пу, ну ладно, значение больше. Окей, значит, значит, нам тут надо... <coughs> надо, надо, надо, надо, надо. Флот. Спид. Ой, блин. S уже есть. Ладно, SP. SP равно 25 минус L. И делим на 2. <coughs> делим на 2. После этого вот эту SP сюда ставим. Так так ну а потом оно потом потом потом давайте запустим на нет давайте сохраним это у нас лес он 41 41 сохранить Окей, окей. поехали давай давай давай притормаживай притормаживай красавчик миноискатель Теперь радар. С помощью радара найдите множество синих крестов, бежавших зэков из крестов. Так, хорошо. Проверять всегда. Искать крест. Если креста нет, остановить программу. Рассчитать направление кресту. Установить скорость моторов таким способом, чтобы они могли найти путь к кресту. Ого. Ладно. Так понимаю, это нам надо Надо-надо цикл В хиле Ну, я увидел Не то, что я это понимаю, я увидел Дальше Инструкция Инструктор будет искать Синие кресты Нам надо в переменную Какого она типа должна быть? Объект, наверное <_т> ah, Ладно объект. Так и напишем. к к равно радар. Как там waypoint? Так, так. Waypoint. Окей. Okay. Так, дальше. Там я увидел, была проверка. Если к равно... Ну.. No, то что-то надо... Что-то надо сделать. А что надо сделать? но no Номо нету, да? Мотор 0 и брейк. Ну хорошо останавливаем типа нашего нашего этого мотор 00 0 и брейк так я так понимаю брейк завершит цикл так когда будет найдены, вы должны будете все это провести согласно инструкции так остановить бесконечный цикл хорошо Используйте инструкцию Direction, чтобы рассчитать угол, на который должен развернуться бот. Координаты объекта задаются spot position. Следующие строки устанавливают угол, необходимого поворота. Ладно. Ладно, нам надо вторую перемену. Dear. Она, по-моему, обычного флот э, типа. Так, гир равно дирек... Direction Как крест позиции. Так, так. После этого, я полагаю, надо черный сделать. Повернуться к кентому... кентому кентому. Блин. Так спот позишн. Так значение угла положительное, если синий крест расположен слева. А тут еще надо моторами управлять. О на ночьу. Ну это я догадался. Так, значит. В соответствии с углом нужно нам задать Блин, а есть же функция goTo, которая непосредственно это, как бы, указывает куда ехать. Давайте goTo использовать. Что за бред, блин? goTo k k.position Давайте попробуем. Ну и все, делов-то... Не, ну это нечестно. Надо нам этими моторами научиться управлять. Сейчас мы это сделаем, конечно же. Ну блин, Гоуту решает куча проблем. Не надо этих ИФов. Не знаю. Миссия пройдена. Хорошо, но я же не... Ну, ладно. Так, давайте все-таки на этих ифах забасаем. Блин, а надо ли? Радар. Надо ли, не надо? Ну, давайте попробуем. Давайте сохраним ее, нашу эту программу. 4, 2. Вот. И попробуем это с этим. Так, направленная скорость 1. Так, это... График внизу от, а отображает скорость левого. левой стороны, право-сторонний в соответствии с углом. Ну, хорошо, что-то я... Едем сюда. А, вот же она показана. <coughs> Едем прямо, 1-1. Едем сюда 0.5.1, едем сюда 1.0.5. Ага, Так, если крест расположен прямо впереди, угол равен нуля, то мотор будет работать 1.1. Понятно. Если крест сзади, правый, бот развернется. Ага, Поворачивает. А если другие? Или тут а специально так расположены? Ладно, давайте год to... Кстати, комментировать можно? О, можно. Так, если что там? Если если если dir меньше нуля, если d меньше нуля, то раза LZ... То что у нас там? Нам там надо мотор 1 и 1 плюс дир разделить на 90. Хм, хорошо. То мотор... А мотор... Мотор, мотор. 1, 1, 1. Да, там же было, да, 1 плюс 90 дир разделить на 1. Так, 1 плюс 90 разделить на D. И что? А тут я так понимаю в обратную сторону. Мотор 1 плюс 90. разделить на d. Но вот так вот или как? Или как? Или как? Или как? Или как. Минус. Ну тут же минусы. Это х... фигня. Блин, go to нормально работает. Деление нормально запрещено, да? Ты что? А где тут 0 д а не если д <coughs> ну а что там 0 вдруг оказалось дирекшенер а, дир разделить на 90 блин д разделить на 90 Фу, да короче не получится блин go to нормально работает так окей okay. okay. Эй, эй, друг, стоп, стоп. О, круто, он едет. А чё он постоянно так едет? Не, ну я так подозреваю, мы таким образом то миссию, конечно, выполним. While, if, if, if. Ага, ему постоянно мотор. Да ладно, нормально. Так, что тут с... А... Ну, инструкции есть, вот, двигаемся, знаешь. Ну, что не так? Э -э -э, это я остановил, да? Так, Вайл, -э, нашли. Если нашли, то надо к нему ехать. Правильно? Правильно? Если не, ну, то вот, мы вычитали э, направление. Ну и повернули И надо к нему как-то ехать Но здесь получается надо еще а, Высчитывать расстояние а, Вот Если расстояние будет равно нулю Так, так Ну я этим заниматься не хочу Вот, вот, вот Поэтому давайте перейдем к следующему Да, тут можно наверное высчитать расстояние Вот так вот. Все, так вот нормально работает. Давайте еще раз запустим. А, кстати, блин, а что тут в, в, в -лицах. Ну, то же самое. Он вот это едет и тупит постоянно. Ну, зачем, зачем такое надо? <клышь> это надо расстояние высчитывать. Если расстояние меньше нуля... Точнее равно нулю мы приехали То только тогда опять производить пересчет Вот и тогда все будет хорошо А так он постоянно тупит Ну go to да тут постоянно вызывается Тут go to надо походу по один раз Задать и все Вот Вот ну ладно Блин уже 16 минут Отлично миссия выполнена Да я знаю что она выполнена Сумасшедший бот. С помощью радара наведите порядок в том, что оставил после себя сумасшедший бот. Да лучше его сжечь. Давайте попробуем глянуть, что это за миссия. Успеем, не успеем. Так. Сумасшедший бот. Блин, это тренировочный. Его спалить не получится. Так, в этом упражнении сумасшедший бот размещает на земле много синих крестов. Чтобы найти их, вы можете повторно использовать... Программа, написанную в предыдущем упражнении. Это продемонстрирует вам гибкость этой программы. Она э, может быть приспособлена к любому окружению. Не ждите слишком долго. Так, а, блин, там, наверное, надо было еще вейд э, включать. Хорошо. Хорошо. Давайте откроем. Я ее как раз... Как это? А, не, сохранил. Давайте запустим. Чем мы тут чему мы тут научились да в этой вот в этом уроке что ты такое говоришь так в этом уроке мы научились тому что можно использовать еще и предыдущая программа но мы об этом и так знали перейти место занято эй что давайте заново мы долго думали я долго думал давайте попробуем заново выполнить сумасшедший бот эй ну и, и что давайте еще раз запустим программу а, просто надо перезапустить и все пусть этот бот ездит Жалко, нету стрелка, сейчас бы его спалили, этого бота. Начальство сказали бы, ну, блин, вышел из строя, там прилетел метеорит, там, не знаю. И все. Ну, смотрите, что он творит. Куда он едет? Ну, зачем он это делает? Давай, давай, дальше. Кстати, когда миссия будет закончена, что-то я не понимаю. Давай едь, не тупи. Место занято, я так понимаю, когда мы типа направляем GoTo, а там уже кто-то есть, то вот вылазит вот такое сообщение: да? Место занято. Сколько у него батареи у этого бота? Он будет садиться или нет? Где он? Блин, я наверное остановлю запись. Пока это бот не сядет, так и я сяду вместе с ним, у нас примерно одинаковый уровень батареи, ладно, сейчас я остановлю запись, да, миссия выполнена, они ездили, ездили, но, но в результате все у меня получилось, так, ладно, а на сегодня, я думаю, все, вот в следующем видео мы разберем вот эти два задания, терпеливый охотник, будьте достаточно терпеливы и не израсходуйте все свои боеприпасы и тень, следуйте за ботом как будто вы его тень, о, вот это интересно следование за объектом ну а дальше дальше в принципе не так уж и много осталось, вот когда это все пройдем, то я думаю можно приступить к какой-то миссии вот, ну а на сегодня все, всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся комментируем и всем пока